Встретила меня у входа в парк. Злодейка какая? А? Какая ты злодейка? Молодец, прибежал, увидел издалека, прибежала. Какая ты молодец? Слышь, белка. Молодец! Какая ты молодец! Кто, говорит, молодец? Ух, как хорошо села. Не, подожди, мало орехов у тебя. Злодейка какая. А? Солнце. Увидела, издалека прибежала. Я удивляюсь. О, Хорошенькая Ух. Солнышко. Вот гейка какая. Дети не дают снимать ролик. Про белочку. Спасибо. Белочка. Кусика твое, а? Дети не дают снимать ролик. Маленький ребенок, не знаю, два, два года, может, может, два с половиной. Ручки тянул, белку покормить. Белка-то хорошая, конечно, но все-таки это дикий зверь. Кто его знает? Может укусит. Ты ведь можешь укусить, да? Зубы-то у тебя есть. Могу, говорит. И укушу. Обязательно, говорит. тебя блять, он злые ходят. Белка, давай сюда, злой зяблик, очень, очень злой, злодей какой, а, а голубь, кстати, знает, что зябликам орехи дают, они не отпускают далеко зябликов, ну-ка, злодейка какая, а, какая ты, Какая ты злодейка, а? Да, я тебя поймаю, что ли? Нет, не хочет. Хвост у тебя, хвостище. Плохое место здесь, но она сама подбежала. Ничего не сделаешь. Да, я тебя поймаю. Очень не хочет она ловиться. Ловится. Место неудобно, деревья далеко все. Здесь нет деревьев. Очень плохое место для белок нервная. Вот она пошла попить, надо, пошла. Да ладно, точно. Из лужи вкусно. Все. Ты все? Или, или будешь еще орешки? Буду, говорит, орешки. Здесь безопаснее просто. Ну, мало поела, злодейка какая. А. Не, молодец белка, увидел меня издалека, прибежал. А ее, ее в этот момент кормили, пытались кормить другие люди, она от них убежала, прибежала ко мне. У меня вкуснее все, наверное. Какая молодец, какая ты хорошая, какая ты хорошая, а вес у нее хороший. Выглядит хорошо она. Я тут видел у этой местности бельчонок бегал. Возможно, это ее бельчонок, ее или того самого бельчонка. У них у двоих где-то здесь дупло и выходят это кого-то из них бельчонок. Все, она поела, наелась, побежала. Небольшой запас сделала